Всем привет! Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в одиночном катании россиянка Анна Погорелая сообщила о старте ледовой подготовки сезона 2018-2019 и намерение выступить на осенне контрольных прокатах фигуристов сборной России. Большое участие прошлого сезона Погорелла пропустила из-за травмы спины. В частности, она не принимала участие в чемпионате России, который являлся одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2018 в Хичхане. Едовая подготовка к сезону у меня уже началась, но прямо сейчас я готовлюсь выступить на шоу в Японии. Работаю под присмотром врачей, но в таком режиме мне теперь суждено тренироваться до конца карьеры чтобы не допускать критических случаев. Первым стартом сезона у меня будут контрольные прокаты, а потом думаю стартовать на каком-нибудь бэшке, челленджере, сказала Погорелла по телефону. По ее словам, программы на новый сезон пока не поставлены, нет точной определенности и с постановщиками при этом спортсменка восстановила тройные прыжки, в том числе Луц. Правда, каскад Луц-Тулуп 3.3 пока не делаю. Но каскады с Ойлером и Сальховом исполняю. Добавила погорела Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на, на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю хорошего дня. До свидания.